Уважаю, знаете, уважаю. Татуировка? Да. Заставь <свист> <Что>, меня. <свист> Покурить те. Если... Да тебе так уже хорошо. <свист> У тебя целых этих, целых. Целых две тебе дал <свист> смотри, как он.. Много... Это шутка нормальная, я уже там, она ругается, я вахту, короче. Понятно. Пока А? Хорошо, а я могу это и смолиться чуть-чуть А, Брят, ну, хуя, ты колешь ноги, что ли, друг? Че хуя Пиздец, вообще кадр, мой. Ну, это комары Да! <с